Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике я расскажу, когда же выйдет обновление в игре Among Us и когда ты сможешь поиграть на новой карте The Airship. Также я расскажу, как же разработчиков до канале фанаты игры. В общем, ролик очень интересный, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. И давай по традиции наберем под этим роликом тысячу лайков. Также, пожалуйста, напиши в комментарии, каким же лайк стал, когда ты на него нажал. Лично он у меня становится белым. Также прямо сейчас подпишись на канал, если ты не подписан, потому что 84,1% людей смотрят мой канал без подписки. Но если именно ты прямо сейчас подпишешься на канал, то тогда мы сможем достичь да, моей мечты. А моя мечта 20 тысяч подписчиков. В общем, ты подписывайся, а мы приступаем к теме ролика. Ну а начну с того, как я расскажу, как же фанаты игры, которые готовы уже... Поиграть на дирижабли клана шляпников игре Among Us задолбали наших разработчиков. Разработчики сделали такой пост, в котором написали Альтернативная версия, которую я собрался опубликовать. Это все, что я вижу. И на этом арте написаны вопросы, которые мы никогда не разгадаем, потому что они все на английском. Однако для тебя я постарался и перевел все на русский. Поэтому прямо сейчас, если ты еще не поставил лайк, то поставь. Ну а если ты с Украины, то я думаю, когда я буду читать все эти вопросы, ты меня поймешь. Итак, вот он этот перевод. Скажите нам, когда? Когда выйдет новая карта? Это было так давно. Действительно, разработчики так давно уже откладывают это обновление, что я уже вообще на измене сижу. Когда же это обнова? У меня ломка без этой обновы. Когда выйдет новая карта? Когда-то? Когда это выходит? Сейчас мне нужна новая карта Дирижабля. Прямо сейчас. Сейчас, ребята, вот мне нужна эта карта. Мы получим новую карту сегодня? Этим постом разработчики пытались излить свою душу. Поделиться всеми своими моральными страданиями. Чтобы все уже перестали задавать вопрос, когда же новая карта. Ведь наши разработчики трудяги, они постоянно тружатся. И я их очень сильно уважаю. Однако разработчики подлили лишь масло в огонь, и теперь все думают то, что об сегодня, завтра, послезавтра, а когда же она? Сейчас расскажу. Итак, еще с декабря прошлого года на Nintendo Switch можно было играть на новой карте, которая называется Airship. И получается то, что уже... Карта полностью готова, задания готовы и анимации. И получается то, что разработчикам осталось лишь пофиксить баги, которые скопились на новой карте. Самая близкая дата релиза это 30 января. А 30 января это суббота, а в субботу множество людей сидят по домам. И им заняться абсолютно нечем, и все хотят обнову в игре Among Us. Лайк, like, если ты тоже хочешь обнову в игре Among Us. Так что если ты не поставил лайк, то не скупись и поставь его прямо сейчас. Давай раздавим жалкую кнопку лайка. Но мы имеем еще одну официальную дату. Это 14 февраля. Итак, в нашей голове есть две даты. 30 января и 14 февраля. И многие начинают думать то, что... Только в одну дату выйдет обново. На самом деле все не так. Вообще далеко не так. 30 января выходит новая карта в бета-тесте. И скорее всего бета-тест сначала будет на ПК, а потом уже на андроидах. Ну то есть на мобильных устройствах. Стоп, а 14 февраля тогда что? Спросите вы меня. А 14 февраля это глобальная дата релиза новой карты. И на этом моменте у нас в голове все связалось. 30 января это бета-тест новой карты, а 14 февраля это уже когда все смогут играть на новой карте. Я думаю, то, что это максимально логично, и если ты до сих пор не поставил лайк, то блин, уходь ну, пяткой, ну поставь ты этот грёбаный лайк. Ну а когда мы во всем разобрались, у меня есть время для того, чтобы с тобой поговорить. В общем, Among Us это та игра, в которой я задолбался. Вообще ни о чем ролики снимать, поэтому у меня есть для тебя вариант это Майнкрафт. Напиши, пожалуйста, в комментарии, хотел ли ты видеть на моем канале прохождение игры Among Us. Также я снимал бы на множество интересных тем в игре. Напиши в комментарии, снимать ли мне Майнкрафт или да. Кстати, не переживай, я буду снимать и Майнкрафт, и Амонкас. Ну и Among Us он будет на моем канале преимущественно, его будет побольше. В общем, это был на канале Чайок ТВ. Пятку, слона в нос, всем пока.